Магнитный конструктор – это очень популярная разновидность конструктора для детей разного возраста. Набор состоит из нескольких фигур с магнитами, соединяя которые можно сделать все, что придет в голову. Очень легко собирается, абсолютно безопасен, поможет развить ребенку мышление, мелкую моторику и увлечет его на очень долгое время. Ради управляемая машина. Каждый ребенок мечтает о такой, а многие отцы покупая своим детям играют сами. Но ведь действительно управлять такой одно удовольствие. В качестве подарка будет беспроигрышным вариантом. По цене и качеству лучше не найти. Полный привод обеспечивает отличную проходимость. Зверь а не машина. Аж самому захотелось такую. Все мальчишки страсть как любят конструктор. А если это еще и машинки, то в войне. На Алиэкспресс я нашел набор из трех строительных машин. Очень понравится детям. Также можно взять набор из грузовика и станции. Есть и неплохие реплики Лего, копирующие в чистую, но не сильно уступающие по качеству и по цене приемлемы. Выбор на Алиэкспресс огромный. Девочек можно удивить невероятно красивым кукольным домиком. приходит в подарочной коробке в разобранном виде. Так что игра начинается с увлекательной сборки. Есть несколько разных домиков в виде отдельных комнат. При желании можно построить целый дом. Электронная собачка, которая не просто лает, а еще и выполняет команды. Стоит лишь хлопнуть в ладоши или щелкнуть пальцами. Она и сидеть и сжать умеет. Может даже встать на задние лапки и прыгнуть. Маленькие дети будут в восторге от такой. Есть различные породы на выбор. Железная дорога во все времена была желанным подарком многих детей. Сейчас ее разнообразие позволит выбрать подходящую для любого возраста. Есть и в виде персонажей, любимых мультиков и, конечно же, классические поезда, играя в которые ребенок почувствует себя настоящим машинистом. А можно купить место поездов в дорогу с машинками, которые гоняют по треку. Вариантов куча. Настольная 3D-лампа. Настолько она мне понравилась, что я не мог не включить ее в этот топ. Для ребенка в качестве ночника будет очень классным подарком. Лампа имеет несколько цветов свечения. Легко управлять с помощью сенсорной кнопки. Выглядит очень красиво. Можно найти его любимых героев. Такой подарок удивит любого ребенка. Всем известный фитнес-браслет второго поколения от Xiaomi Mi Band 2. Станет отличным подарком подростку. Браслет показывает время, пройденные шаги, измеряет пульс, отслеживает фазы сна, оповещает о входящих звонках или уведомлений с телефона. Браслет влагозащитный, что позволит при желании не снимать его, пока не сядет батарейка, которая, кстати, продержится около 20 дней. Танцующий робот. Классная игрушка для маленького ребенка. Робот работает от трех батареек. Катаясь по комнате, мигает, крутится, при столкновении с препятствием сам разворачивается и продолжает движение. Играет веселая музыка, крутится пропеллер на голове. Маленьким детишкам достает невероятное удовольствие такая игрушка. Электронный динозавр, пару батареек оживят самого свирепого хищника времен Юрского периода. Он будет ходить по комнате и страшно рычать, шевеля головой хвостом. Грозный вид добавляя светящиеся глаза и пасть интересный вариант подарка ребенку